Всем привет, Apple Finder снова вещает Артему микрофона и давненько у нас с вами на канале не было роликов, где мы бы поговорили с вами про какие-либо интересные игры и приложения для iPhone и iPad. Однако, недавно я нашел действительно интересную игрушку в App Store по мотивам легендарной на весь мир игры для ПК Stalker. Сегодня в этом видео поговорим с вами об этой игрулечке в целом, а также, поскольку она платная, в конце ролика обязательно поведаю вам, как это чудо можно скачать на ваше устройство абсолютно бесплатно впрочем как сделал это и я поэтому устраивайтесь поудобнее radiation Сити немного, я бы сказал, даже отдаленно может напомнить любителям классики игр на ПК подобие легендарного сталкера. Однако, народные умельцы довольно долго пытались сделать что-то наподобие легенды из легенд на компьютерах, но уже для iPhone и iPad. Без сарказма могу сказать, что radiation Сити на данный момент является наиболее удачным аналогом у всех, что я перепробовал. Во-первых, в игре присутствует просто огромнейший открытый мир, больше всего зацепил то, что в игре можно беспрепятственно проникнуть в любое здание, либо же объект. Во-вторых, атмосфера. Поначалу я не особо мог привыкнуть к Radiation City, но спустя какое-то время, когда погружаешься в процесс все глубже и глубже, то смотришь на этот шутер уже совсем другой стороны. Я, например, люблю позалипать в эту штучку в своих беспроводных наушниках шумоподавление, вы знаете, очень даже заходит. В-третьих, сложность игрового процесса. Не знаю почему, но я не любитель, когда игры в стиле выживания делаются либо слишком легкими, либо просто невыносимыми для прохождения. Здесь же ни рыба и ни мясо. Бывает сложно отбиться от зараженных, которые как бешеные да они, в принципе, и есть бешеные носятся по городу, а иногда спокойненько ходишь себе и прям красота. В-четвертых локализация. Я был приятно удивлен, но игра не то чтобы очень хорошо переведена на русский язык, так еще и пунктуации везде правильно соблюдены. Вот это действительно заслуживает уважения к разработчикам, как мне кажется. Но, к сожалению, без минусов не обошлось. Первое, что не понравилось редкие, но очень жесткие лаги и проседания кадров в секунду, даже на iPhone 7 Plus, у которого на секундочку 4 ядерный процессор поэтому разработчикам стоит поработать над оптимизацией своей игры во-вторых цена 379 рублей да немного кусается может показаться что ценник вообще завышен однако как я считаю стоимость игры полностью оправдывает себя однако если игра вам действительно понравилась после этого видео у вас есть прекрасная возможность приобрести ее чуть ли не в 2 два с половиной раза дешевле вот так вот лучшей группе общих аккаунтов во ВКонтакте, App iOS Store я рассказываю на своем канале уже не в первый раз. Более половиной тысяч положительных отзывов, около 2 лет активной работы, обширная библиотека платных приложений в 200 тысяч рублей, можете вообще себе такое представить? Из топовых игр, естественно, Radiation City, трилогия GTA, Minecraft, Ski Safari и куча другого контента за недорого. Я ни в коем случае не призываю вас прямо сейчас все брать и покупать доступ к общим аккаунтам. Я лишь рекомендую вам на всякий случай действительно хороший и проверенный уже в сотый раз сервис, где вас точно не смогут кинуть либо же обмануть. Ссылочку на ребят на всякий случай оставлю в описании под этим роликом. Кстати, я же прекрасно знаю, что вы любите все эти ништяки с играми и приложениями для ваших iPhone и iPad, особенно когда делаются топы. Так вот, давайте соберем лайков тогда. 201. И я сделаю довольно крутой топ с лучшими играми и приложениями для ваших iPhone и iPad. Вот такая история. На сегодня это все. Вы смотрели Apple Finder. У микрофона был Артем. Совсем скоро увидимся. До встречи, пока!